Лично у меня было ощущение перед этой игрой, что Динамо как минимум не проиграет, и дело тут не обязательно в игре. Есть просто ситуация, когда команда находится на определенном подъеме. Вот идет позитивный импульс, и команда выиграла у Стявола, несмотря на то, что отдыха получается у них на сутки меньше, но Шахтер вел 2-0, сыграл 2-2 с Порту. Мы же не говорим, что это несправедливо. На самом деле там все справедливо, все нормально. Как бы. Но дело в том, какие эмоции остались в осадке. И «Динамо» выиграла в матче, в котором она имела гораздо меньше моментов. «Шахтер» больше создал. И гол вроде такой, как недоразумение, залетел. Но суть в том, что жаловаться-то не на кого. Шахтеров, да, потому что э, любые жалобы здесь несостоятельные. Из таких каких-то вопиющих эпизодов, которые ну совершенно как бы никак и никуда, это разве что жел Желтая Тейшери, когда его срубили, ему Желтую дали, но это же ни на что реально не повлияло. Удаление, ну было. То есть мы не можем говорить такое, что… – Не, было предупреждение, которое повлекло за собой Да, да. Были два предупреждения. Спорить с ними – это бессмысленно, потому что можно всегда говорить, а вдруг бы он не дал, мог не дать, ну мог не дать, но имел все основания дать, потому он дал, все нормально. А неумение проигрывать – это, кстати, тоже наша футбольная черта, которая… она существует в многих странах, но у нас особенно, у нас, по-моему, никто особо тихо не проигрывал. Ну, во-первых, «Динамо» Киева обретает какое-то лицо и какую-то стабильность видно в взаимоотношениях. Если при предыдущем тренере, наверное, какие-то были внутренние взаимоотношения, то данной команде видно, что они выровнялись, и они направлены на пользу украинских футболистов, и сегодня главенствующую роль играют украинские футболисты. И поэтому было четко, четко видно, что «Динамо» как бы улучшает более стабильно в игре. Не относительно Шахтера, а более стабильно того Динамо, что было. А тому Динамо не хватало стабильности. Из-за этого, наверное, были, да, было многолетнее поражение. Но, конечно, и Шахтер сегодня считай, он живет не дома и находится не дома. Они все время в дороге. Я, я уверен в том, что это тоже накладывает моральный отпечаток, когда ты находишься не в том городе и ты находишься в режиме гостиничного все время состояния. Это не очень легко, то есть ты все время играешь на выезде. Но здесь жаловаться на судейство, я считаю, не нужно в данной боевой игре. Да, если смотреть с профессиональной точки зрения, можно было еще двоих, можно было показать одну еще киевскому «Динамо», она могла быть второй, можно было еще две. Показать э, игрокам Шахтера, у него тогда было три красных карточки. И это справедливо, но об этом никто не сказал. Об этом не сказал Степаненко, как он нежно поговорил с ассистентом. И это не сказал Андриана, как он нежно, как он нежно оставил лежать на футбольном поле рыбку. Ну, ловись рыбка большая, маленькая, полежи потихоньку. Они об этом не сказали. И интересно, что не реагируют дисциплинарные органы на это. Хотя мы за укус, за укус Суареса, мы наказали... Ну, не мы наказали, ФИФА наказала, а в нашей федерации нет силы. Поэтому и Луческо, слава богу, не кричал там «браво, федерация», потому что сегодня не то «браво». Видишь. Ну, это давняя вражда, это давние взаимоотношения, это воспитано, да все футболисты, которые играют в обеих командах, они Хотя с детства… Хотя Донецк воспитал тренера футбольного клуба «Динамо -Киев» в лице Реброва. Ну да. да, об этом мало уже кто помнит, ну, потому что все-таки в форме «Шахтера» ну, мало кто из нынешних болельщиков застал. Сергей Реброва было такое, да, давным-давно на матве его поменяли, и вот получилось. Ну, было и трошки и коньков был то как бы в форме шахтера. Это а уже форме... вообще по книгам. Да, это по книгам, поэтому вот такие. Но я хочу сказать, все равно дерби получилось и на прекрасном стадионе и поддержкой. И мне что понравилось, в принципе, вот в ложе вип когда забивала Киевская Динамо аплодирование не стоило лицом к полю а обычно к руководителям чтобы они видели что им хлопают правда болели больше за киевское динамо Шахтера. были все таки ну когда-то было в киеве кубки что больше болельщиков шахтера было на финалах кубка чем киевского «Динамо». но было такое было да. поезда тогда ходили да, на да, да. поэтому ну, вот, надо отдать должное шахтеру что все таки команда в таких условиях э, играет работает есть положительная тенденция что Несмотря на то, что хотели матч шахтер перенести Динамо, да, все равно этот матч сыгрался по календарю. Приехали в сборную, выиграли. Видископ спортивное видео.